Значит, лекция 5, часть 2. Мы рассмотрели основные э, способы решения прямых задач для в значит, аналитическое решение. Э, Математическое моделирование, физическое моделирование. Действительно, в последние годы основным способом решения прямых задач является математическое моделирование. И значит, мы сейчас с вами на примере двумерной задачи значит, для магнитотеорического поля решения прямой задачи МТЗ в двумерном случае рассмотрим, решения с помощью математического моделирования методом конечных разностей ну, для начала обсудим значит это но ну, МТ поле или поле плоской волны в двумерной неоднородных средах поле плоской волны. волны в двумерной среди. Поле значит Модель у нас, значит, z, x, y, значит, свойства среды меняются по двум координатам, x и z. X и z. То есть электрический разрез меняется по, как по вертикали, так и по горизонтали по оси x. По оси y он не меняется. То есть на практике, что это такое, это сильно вытянутые структуры. Сильно вытянутые структуры, условно какая-нибудь горная гряда или долина реки или, значит, ну и так далее. То есть то, что имеет большой какой-то прогиб вытянутый, вот то, что можно считать, когда есть ось простирания, по которой слабый разрез меняется, и значит, по вертикали разрез меняется, и поперек простирания. Падению, так скажем, сильно меняется разрез, а одна ось, в данном случае ось Y, по которой разрез не меняется. Вот это двумерное приближение, 2D-разрез. Значит, посмотрим, как... Первых два уравнения максимум упрощается, Мы рассматривали как в одномерном случае упрощение. А что происходит в двумерном случае? Значит, в двумерном случае у нас первичное поле не меняется, поле плоской волны ни по x, ни по y, но разрез уже меняется по x. Следовательно, в отличие от 1D ситуации в 2D, значит, то есть 1D мы пишем, у нас производные и по x, и по y равняются нулю то в 2d-случае у нас производные только по dy мы можем, вот в этой ситуации, когда ρ от xz, только производные по y можно равными нулю считать. но ну, опять, из первых двух уравнений максимум ротор, e, ротор h, извиняюсь, ротор h e в квазисационарном приближении и ротор e мин, э, и омега нулевой h да это все значит у нас равняется нулевая ну и соответственно плоская волна возбуждение плоской волны с частотой омега значит как тут какие тут упрощения давайте посмотрим значит d HZ по dy минус dhy по dz Орт x плюс DHX x по d z минус dh z по dx Орт y плюс dh y по dx минус DHX x по dy орт z равняется Сигмы x на орт x плюс сигма y на орт y плюс сигма z на орт z. Значит, какие тут у нас с вами идут упрощения? Значит, то, что по y производные, по y вводим равным нулю, так? Раз, два. Значит, в координатном виде мы получаем из первого уравнения максимума такую систему. Получается минус dHY по dZ, то есть орте X равняется σ. dHY, о, извините, DHX, dHX по dZ минус dhz по dx равняется y И последнее, значит, у нас dhy по dx равняется z Это из первого уровня максимума. И второго уровня не максимум. Значит, из второго аналогично тоже. Значит, расписываем ротор Е, убираем производные по y и получаем. Значит, тут у нас минус dEy по dz равняется и омега нулевой HX. Значит, д х по д минус д е z по д равняется и омега ноль HY, и д е y по д x равняется и ω нулевой hz вот что мы получаем из первого второго равнения макс значит как э, значит какие тут у нас отличия по сравнению с тем что мы имели в 1d случае в горизонтальной своей средне во-первых в одномерном случае мы сразу получали e z и h z равные нулю Здесь мы это не, не будем иметь. но ну, Естественно, кроме земной поверхности EZ будет равна нулю. Но так, в общем случае, EZ присутствует и HZ присутствует в, этих, значит, в, этой, в этой системе уравнений. Уже вертикальные компоненты могут быть в среде, в двумерном случае. Теперь у нас с вами распадалась в одномерном случае вот эта система уравнений на две независимых системы. Одна в компоненте EXHY. Включали в другие, ну, давайте сейчас, чтобы описать, значит, давайте буду значит, значит в 1D случае мы имели пары EXHY и EYHX, причем они были абсолютно с точностью до знака, результат для них был одинаковый. Вот здесь мы тоже... Уравнение распадается, система уравнений распадается на две части с разными компонентами. Давайте их пронумеруем вот эту всю систему. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Значит, вот что мы увидим. Смотрите, в первое и третье у нас входят икс, в первое, третье, в первое, третье и пятое уравнение входят EX, EZ, видите, EX, EZ и HY, тут HY, тут HY, тут HY, вот, это одна, EX, EZ, HY, это одна, э, одна часть поля, или одна мода поля, значит, вторая часть поля, она содержит в себе ЕY, это во втором уравнении ЕY, в четвертом тоже ЕY, в шестом ЕY, и две компоненты магнитного поля, HX, h z вот. таким образом у нас значит в двумерном случае в 2d случае в двумерном случае у нас есть значит одна часть поля xе z h y вторая часть поля содержит и y h x h z вот это тут совершенно уже не. Вот если тут мы так писали, тут нельзя так писать. Это физически две разные части поля. Принципиально разные вещи. Значит, вот эта часть поля, она называется ТМ-мода. ТМ-мода. Или H-поляризация. А вот эта часть моды э, называется ТЕ-мода. Е-поляризация. Физически, принципиально, два разных, случая. два разных случая. Вот смотрите, с точки зрения <coughs> физики, значит, давайте так посмотрим. значит, Вот наш диэлектрический разрез какой-то меняющийся какие-то неоднородности, значит ось x, z, y, значит вот эта часть поля ТМ, значит да, почему вот такие названия, h полязация E-полизация? E то есть в одном случае у нас магнитное поле только одну содержит компоненту, это значит вектор магнитного поля для это для этой ситуации у нас вдоль оси y направлен только в одном направлении. Значит, как бы магнитное поле поляризовано по оси Y. А тут электрическое поле содержит только одну компоненту, то есть электрическое поле поляризовано вдоль оси Y. Значит, E-поляризация. E-поляризация, значит, т моды те моды Давайте посмотрим первую ситуацию. Что мы имеем? Значит, электрическое поле у нас расположено в плоскости вот этого нашего чертежа, то есть содержит EX и EZ. То есть как-то вектор электрического поля может как-то быть направлен. Что это позволяет? То есть то, что ток течет поперек неоднородности. Ну, скажем это РО1, это РО2, РО3. Так, ток течет, ток течет, поперек неоднородности. Значит, поперек границ раздела. Значит, значит, тут у нас возникает гальванические явления. То, что мы ток течет уже, может пересекать границы раздела средств с разным сопротивлением, это приводит к тому, что, значит, h поляризация или Т-мода, ТМ значит, Аномалии поле, аномалии поле носит носит аномалии, поле носит гальванический характер. То есть тут вот в вашей поляризации первичное поле, первичное поле индукционно возникает за счет токов в. И на сфере только значит возбуждение поле плоской волной значит индукционное индукционное аномальное поле гальваническое гальвани индукционное ну давайте индукционное давайте природа аномалия гальванической природа гальваническая природа вот то есть у нас H-поляризация — это сочетание, первичное поле возникло за счет электромагнитной индукции, то есть поле в земле, токи в земле вот на каком-то расстоянии, где, допустим, нет неоднородности. Вот, у нас первичное поле за счет электромагнитной индукции. Но когда она сталкивается с неоднородностями, происходят вот эффекты. Ну, скажем, если тело, вот это например, РО2, больше, чем РО1, то начинает обтекание тока. Если проводник, то, наоборот, затекание тока. Вот эти вот явления, это чисто гальванические явления, потому что ток течет поперек неоднородности. Ток течет неоднородно. Теперь посмотрим второй случай. ТЕ-мода или Е-поляризация. Значит, электрическое поле у нас направлено... Ну, если какие-то неоднородности, направлено перпендикулярно плоскочертеже. Перпендикулярно плоскочертеже. И, соответственно, вот если тут, например, ну, РО2, например, 2 меньше РО1, то здесь возникают избыточные токи, но за счет чистой явления электромагнитной индукции то есть токи значит весь ток течет вдоль неоднородности не пересекает границы неоднородности и соответственно гармонических явлений тут быть не может значит у нас компонент еще раз напоминаю y hx hz то есть Могут быть в проводниках возникать избыток тока, в изоляторах, в искомных средах меньше тока. Но, значит, соответственно, у нас будет аномалии в магнитных полях. Но электрические поля, то есть все поля, носят чисто индукционный характер. То есть в е-поляризации аномалии индукционной, индукционной природы. Таким образом у нас значит, Е, значит, тут мы имеем значит, в Е поляризации первичное поле индукционное. Индукционная природа. Аномальное поле. Тоже индукционная природа значит, вот важный принципиально важный момент, что вообще у нас в электрозведке переменным током все время идет сочетание гальванического, то есть индукционных явлений и гальванических явлений. Индукционные явления то то, чем отличается электрозведка переменным током от постоянного тока, а гальванические как раз частью то, чем электрозведка переменным током похожа на электрозведку постоянного тока. Вот и вот это вот пример поля плоской волны в двумерной среде, он хорош именно вот эта модель тем, что тут происходит четкое разделение. Есть часть поля, в котором аномалии гальванической природы, и есть часть поля, в котором аномалии индукционной природы. Хотя первичное поле и в том и в другом случае образовано за счет электромагнитной индукции. Поэтому, в общем, вот эти вот тут двумерные случаи плоской волны, он очень поучительный. И когда мы будем рассматривать отдельные модели, очень полезно посмотреть, что дает нам гальваник что дает нам индукция в сравнении. Потому что вообще вот это вот сочетание гальваники и индукции — это то, что проходит все через всю электроразведку переменным током. Давайте посмотрим сейчас следующий момент. Значит, у нас как выглядят дифференциальное уравнения для h-поляризации и для e-поляризации. дифференциальные уравнение для h-поляризации. Давайте посмотрим. Значит, для h-поляризации мы с вами определились, что вот тут у нас значит, первое, третье и пятое. Значит, значит, как мы сделаем сейчас? Мы из первого и третьего выделим... E, -x, e z и подставим в пятое. и получим дифференциальное уравнение для компонента HY. значит из первого из первого получается значит e x равняется значит минус единиц разделить на сигма DHY по DZ. Из третьего e z равняется единица разделить на сигма d под y под z а, извиняюсь под x извиняюсь d, H, y, под y угу. вот теперь подставляем значит подставляем в пятый Значит, получаем D по DZ EX, значит, x отсюда Минус единицы разделить на сигма y по DZ Дальше, минус D по DX EZ из этого получается единица на сигма ДХЮ по x равняется <coughs> равняется и омега на нулевое ошибник Значит, что мы тут можем дальше сделать? Значит, мы можем все перенести, значит, во-первых, знак минус тут вынести, и все перенести в левую часть. Ну и, наверное, сначала производные по x поставить, потом производные по z. Вот такой последикт запишем. Значит, получается... А, если мы перенесем сюда на другую сторону минус, можно все еще знак поменять. Так, Значит, получается d по dx единицы на сигма д по DX плюс д по дз единица на сигма д по дз значит плюс и омега на нулевое а равняется нулю. Вот приходим к этому э, выражению. Ну, можно тут единственное σ сигма заменить на ро, но главное, что, что тут важно, что ро от XZ, соответственно, сигма тоже от XZ, мы из-под знака производных вынести не можем, поскольку это переменная. То есть вот это уравнение, оно остается в таком же виде. Ну, если, допустим, для Ру записать d по dx, ру получается от xz, dhy по dx, плюс d по dz, ру от xz, dhy по dz, плюс и омега y равняется 0 вот дифференциальное уравнение для h поляризации значит то есть основная компонента основная компонента это hy значит для h поляризации мы решаем уравнение для hy а потом уже из найдя распределение hy мы можем получить EX путем дифференцирования, это единица разделить на единица на сигма DHY по DZ. Продифференцировав известное решение, h -y, найдя распределение HY ну, от XZ, найдя решение двумерной задачи. Мы можем путем дифференцирования h по вертикали получить и X, и путем дифференцирования h -Y по горизонтали получить ez. z. Вот, значит, то есть схема решения значит, для h-поляризации h-поляризации находим находим как функции нашей двумерной задачи и отсюда потом получаем x и z путем дифференцирования полученного решения по x и по z Значит, давайте посмотрим е e поляризацию e найдем, значит, дифференциальное, дифференциальное уравнение для е-поляризации. Значит, опять рассмотрим эту нашу систему, которую, значит, тут мы будем использовать второе, четвертое и шестое уравнение. Значит, тут главный в е-поляризации будет, для которого будет записываться дифференциальное уравнение, будет э, компонент Е-Игрек. То есть из 4 и 6 мы находим выражение hx, как выражается, через y и hz, как выражается, и потом подставляем hx и hz во второе, и получаем дифференциальное уравнение для y. Значит, из 4 из четвертого, из четвертого, мы имеем hx равняется минус единицы разделить на и мы можем нулевое dy по dz из шестого мы имеем z равные единице разделить на и Омега нулевое ДЕ y По dx Подставляем Подставляем В второе уравнение Д По DZ, H, От HX. Значит тут получается Минус Единица на И e Омега Нулевое Сигма y по dz. Значит, плюс. А, нет, минус, минус, извиняюсь, минус d A, d по dx h z. Значит, подставляем единицу на и омега нулевое. d Y по dx. Так, и, значит, с правой стороны у нас σ, э, y. Вот. Теперь, в отличие от того случая, в чем вот я говорю, что тут физически разные, э, тут из под знака производных, вот эти, э, вот это и омегами минулевой, это никак не зависит ни от z, ни от x. Поэтому их можно вынести из под знака дифференцирования. Вот эти коэффициенты можно вынести из под знака дифференцирования. Ну и потом все перенести в левую часть. В левую часть, тогда в итоге мы получаем вторая производная. И, а, и помножить потом на и омегами нулевое. Можно домножить на и омегами нулевое. Значит, вот если проделать, ну или давайте последовательно, хорошо. Значит, вот тут будет единица на и омегами нулевое. Вторая производная, е у по горизонтали, плюс единица разделить на И омега на нулевое. вторая производная И, y по Z. Значит, ищу э, да минус а, ми, минусы мы убрали, значит, плюс сигма Е равняется нулю. Обнажаем на минус И омега минулевое. Получается вторая производная по Е вертик... по горизонтали плюс вторая производная y по вертикали, значит плюс и омега ну, нулевое сигма y равняется нулю. Вот это не что иное, как минус K квадрат. минус K квадрат. Вот, соответственно, получается вторая производная y по, по горизонтали плюс Вторая производная y по вертикали. Минус k квадрат y, y равняется 0. Ну или можно написать еще по-другому. Двумерный вопрессиан, то есть тут как бы вопрессиан, но без y. Еще двумерный вопрессиан y, y. y минус k квадрат y равняется 0. Вот такое дифференциальное уравнение мы имеем для компоненты y в случае е поляризации в двумерном случае е, е поляризованное поле вы видите что вот это уравнение это и есть естественное обобщение того что мы имели значит, в случае одномерном значит в одномерном случае мы имели вот производную по вертикали вторую производную, а тут добавилась еще одна производная по горизонтали, по той координате, по которой имеется. То есть мы имеем значит, уравнение Гельмгольца в Е-поляризации, потому что у нас все остается в рамках электромагнитной индукции. То есть в вашей поляризации у нас добавилась Гальваника, и уравнения уже другие, они отличаются от того уравнения, которое у нас было случае, там как бы ситуация уже другая, а в е-поляризации мы имеем и, и, и, ту ситуацию, как в одномерном просто добавилась еще одна координата. То есть мы остаемся в рамках электромагнитной индукции, никаких новых явлений не появляется, но добавляется еще одна, одна, одно направление, по которому поле может меняться, не только по z, но еще и по x. Вот. Ну, соответственно, реш, решая <coughs> значит решая значит, находя компоненты, значит, находя распределение EY как функции X от Z, X и Z, дальше с помощью вот этих вот выражений мы можем найти, уже дифференцируя EY по вертикали мы получаем HX, дифференцируя y по горизонтали мы получаем компоненту HZ. То есть, в Е-поляризации у нас базовая является Y, и отсюда мы получаем HX, HZ. Вот, собственно, те дифференциальные уравнения, значит, которых, значит, на которых основано решение двумерных задач в случае H и Е-поляризации. Физически это разные вещи. Значит, H-поляризация — ток поперек структур, Е-поляризация — ток вдоль структур. Ваш H-поляризации — аномалии, Носят. То есть первичное поле и там, и там создается индукционно, с помощью плоской волны происходит электромагнитная индукция и появляются токи в Земле. Но дальше в ваш эти токи текут поперек неоднородности, получается, возникают гальванические аномалии, а в, токи обтекают, перетекают, то есть смещаются по могут иметь вертикальную компоненту. Вот это наличие компонента ЕЗ в H-поляризации свидетельствует о том, что токи могут перетекать из, с одного уровня на другой уровень. Обтекать неоднородность или, наоборот, затекать в, в воскоомные неоднородности, затекать в проводники. Вот. А в H-поляризации у, e у нас токи текут вдоль структур, никаких перетеканий нету, но за счет явления электромагнитной индукции в проводниках будет токов больше образовываться, в изоляторах меньше и будут возникать уже аномалии в магнитных полях за счет того, что где больше штоков, надо там больше магнитное поле, соответственно. Вот, в общем, вот физические поведения в двумерном случае ей аж Теперь важный момент, что мы должны, вот это шестой, шестая страничка наша, что чтобы решать дифференциальные уравнения. Нужно решение дифференциальных уравнений всегда присутствовать некоторые неизвестные коэффициенты, вот. И для этого, значит, ну, когда, значит, есть как бы, значит, два типа, значит, чтобы, чтобы, нам обычно это два коэффициента, так скажем, два коэффициента присутствуют, если дифференциальное уравнение второго порядка, то два неизвестных коэффициента. И откуда нам их брать? Значит, нужно задать какие-то дополнительные условия. Значит, и в теории дифференциальных уравнений есть два подхода. Либо значит, так называемые краевые задачи, когда какие-то условия задаются на краях, в начале и в конце, ну, в двумерном случае на границе всего, всей области, по которой мы проводим расчет. Краевые задачи, либо еще бывают задачи каши, когда мы в одном месте как бы задаем Условия и на поле, и на его производную, если э, дифференциальное уравнение второго порядка. То есть есть задачи каши, когда задается поле и его производная в каком-то месте, либо э, вот эти краевые задачи, когда у нас где-то на границах задается либо поле, либо производное, либо, значит, э, либо ну, смесь э, поля с производным. Значит, давайте так, значит, краевые задачи, или, да, так скажем, постановка краевые задачи. Ну, я вот пишу, где МТ, поле, где поле плоской волны, это, в общем, эквивалентно. Значит, в мерном случае. Значит, вот у нас с вами есть, значит, э, значит, Е полизация. Е полизация. То есть тут у нас получается такое уравнение. И H-полязация. значит так, вот такие дифференциальные уравнения. В одном случае для Е, в другом для У, для для значит Эти уравнения задаются в некоторой области. Ну, скажем, Е-поляризация, значит, вот задано уравнение, что поле удовлетворяет вот этому... Естественно, кстати, k это тоже функция, надо понимать, от xz, поскольку разрез, значит, вот есть какой-то наш двумерный разрез, в нем, значит, волновые, волновое число зависит, ну, вот тут в каждой точке свое, какое у нас тут сопротивление, вот, и поле удовлетворяет вот этому дифференциальному уравнению. Нужно задать краевые условия, краевые условия это, то есть поставить краевую задачу, нужно задать граничные условия на границах области, границах области. Значит, краевая задача значит, это значит равняется можно так скажем это дифференциальное уравнениецие уравнение плюс граничные условия на границ области значит, как вы помните из курса, значит, курс уравнений математической физики, курс уравнений математической физики, значит, у нас есть три типа, значит, краевых задач, значит, три типа краевых задач значит первая это задача Дирихля значит задай, задача Неймана и три смешанные задачи смешанные граничные условия Задача третьего типа, еще так называют. Задача третьего типа. Значит, задача Дерехле, Что такое? Мы задаем поле на границах вот этой области. Задача Дерехле в данном случае задаем... Задаем... И, y на границе. Задача Неймана задаем производную dEY по нормали на границе. И смешанные граничные условия ⁇ это задаем комбинацию EY плюс каким-то коэффициентом dEY по DN на границе области. Внутри самого поля нормальную производную и линейные комбинации поля плюс нормальные производные на границе области модели. Значит, в общем, вот три варианта кривой задачи: Дирихле, Неймана и, значит, как мы в случае е я ш решаем, ставим эту кривую задачу. Значит, значит, граничные условия, давайте так, граничные условия. Для H полюзация и для E полюзация. Значит, для этого, значит, чтобы задать граничный слой, во-первых, давайте договорим следующее. Значит, вот у нас воздух, земля, Z. Это z равняется нулю. X, Y. Вот эта зона произвольного распределения двумерного распределения разреза она занимает какую-то область а дальше мы можем мы, грубо говоря, этот разрез можем представить в виде продолжения его то есть результат нам нужен в этой области но мы можем этот разрез продолжить в виде горизонтально-своистого влево-вправо влево-вправо вот, значит, тогда у нас, как мы можем задать граничную условия? Смотрите, значит, по левой границе, это если мы отойдем подальше от этой области, уйдем подальше, по левой границе мы можем решать 1D-задачу, скажем то есть для е поляризации задать y от Z, как решение, решение 1D-задачи, решение одномерной задачи от z вот который отвечает левое левому как бы вмещающему разрезу но при условии что мы уйдем на достаточно большой грани от этой области двумерного произвольного распределения электропроводности значит тут своя одномерная задача тут мы решаем 1d для ро, как бы правое от z левое от z правое от z Значит, своя одномерная задача, то есть EY от Z, ну, то есть EY от Z левая, EY от Z правая. То есть берем решение 1D задач, соответственно, электрического поля. Естественно, тут будет некоторый, некоторый коэффициент, который мы с вами говорили, что когда мы не импеданс, а поля рассматриваем с точностью до некоторого коэффициента. Ну, вот будет этот коэффициент, мы его можем... Потом, когда мы перейдем к передачным функциям, он уйдет, но в поле мы можем этот коэффициент какой-нибудь там положить равным единице каким-то. Он все равно сократится, потому что этот коэффициент будет и в электрическом, и в магнитных полях присутствовать, и при переходе к передачным функциям он всегда сократится. Но в решениях, если мы говорим о поле, то значит нужно эту константу неизвестную какую-то положить, понимая, что потом при дальнейших передачных функциях она, получение передачных функций, она сократиться. Вот, значит, вот получаем одномерное решение слева и справа. Внизу, если мы уйдем глубоко достаточно по отношению к толщине скин-слоя, то мы можем посчитать y просто равное нулю на нижней границе. Значит, то есть на боковых границах берем одномерное решение при условии, что область двумерная, неоднородности ограничена. Берем одномерное, причем слева справа это может быть разные. Вот, теперь воздух. Воздух. Что тут имеем дело? Воздух. Значит, если у нас есть... Да, то же самое для h-поляризации. То же самое, точно так же. h-y левая от z h -Y, Нет, интересно, что HY. Да, вот на грани... Да, она тут. h -Y, правое от z и h y равняется нулю внизу все в этой части все одинаково единственное что интересно отметить что h y на земной поверхности слева и справа должно оказаться одинаково это особенность магнитного поля более того что можно сказать что у нас есть такое условие что значит если мы возьмем сейчас уравнение для h сейчас Значит, у нас для h поляризации, сейчас секундочку найдем, что мы с вами получили. Вот, что у нас есть такой, для h поляризации есть такая запись, что z равняется единице на сигма dhy по dx. Еz на земной поверхности, вот снизу, z равняется нулю. Следовательно, значит, dhy по dx на земной поверхности будет равняться нулю, следовательно, hy равняется константы. То есть при рассмотрении h-поляризации у нас естественным, то есть граница, оба границы, по которой будет записаны краевые условия, это земная поверхность. Здесь мы можем положить hу константа, причем, ну, тоже, вот, допустим, положить hу равна единице, и это та константа, которая потом сократится у нас при переходе к передачным функциям. Важно, что магнитное поле окажется постоянным по, значит, на земной поверхности, ну и дальше однами отталкиваясь от этой единицы, слева и справа будут свои функции изменения с глубиной, а внизу будет для hу равняя нулю. Так будет выглядеть для, для Е-поляризации у нас получается э, таких условий на земной поверхности записать нельзя. И в область нашего вот, решения краевой задачи будет обязательно ходить и воздух воздух. И вот это одномерное решение, которое мы имеем, Е, Y, слева, его надо продолжать и в воздух, оно имеет решение в воздухе в изоляторе слева и справа. И сверху, значит, когда уйдем на достаточно большое расстояние от земной поверхности, можно вот эти решения слева и справа просто провести ну, некоторую интерполяцию, так сказать, между левым и правым решением, и задать верхние граничные условия, как интерполяция между левым и правым решением в воздухе уже. То есть, значит, у нас получается для, еще раз, значит, подытоживаем, значит, для е-поляризации у нас значит, е-поляризация получается у нас область моделирования, значит, так тоже тут воздух земля значит вот крывая задача ставится вот вот таким образом вот аж поляризация та же самая модель но граничные условия уже проводятся то есть тут область моделирования вот это все ваш поляризация без воздуха граничные условия на воздухе на на границе, на поверхности земли записывается. Вот постановка кривой задачи, да. То есть то, что мы сейчас выписали, это условия Дирихле, когда в явном виде задаются поля: магнитные поля слева, магнитные поля, если h поляризация тут слева, справа, здесь константа, здесь равен нулю, допустим, магнитное поле, электрическое поле слева, справа разные, внизу ноль, вверху интерполяция какая-то между решениями в воздухе для левой и правой границы. Вот это краевые условия. Чем дальше, эти границы, чем дальше мы отодвинем эти границы от той зоны, которая нас интересует, тем слабее ошибки в постановке граничных условий скажутся на результаты расчетов в той области, в которой нас интересует. Вот, Значит, вот постановка краевой задачи.